Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете о самом эффективном и современном методе удаления миндалин. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца этого видео, чтобы не пропустить самого важного. Проблема хронического танзелита, к сожалению, не всегда решается теми методами, которые предлагают в клиниках. Криотерапия, промывание приносят временный иногда и очень достаточно длительный эффект но есть группа пациентов которые имеют к сожалению изначально осложненные формы танзелита, которые сопровождаются частыми эпизодами повышения температуры пациенты у которых начались проблемы с болями в суставах в сердце пациенты у которых не была эффективна вышеперечисленная терапия в том числе антибиотикотерапия. Поэтому такие пациенты, приходя в нашу клинику, интересуются такой операцией, как тонзилектомия. Операция проводится под эндотрахеальным наркозом. Она совершенно безболезненно. уходят риски осложнений в виде аллергических реакций на препараты, которые применяются при поведении местной анестезии. Пациент полностью контролируется врачом-анестезиологом, он находится под контролем врача, оперирующего его. Вторым преимуществом является методика удаления миндалин. Она – это или лазерное удаление миндалин, или радиоволновое. В чем преимущество? Это бескровные методы удаления, которые позволяют избежать самого неприятного осложнения во время этой операции – кровотечения или повышенной кровоточивости. После удаления миндалин имею возможность прижечь те сосуды, которые э, или же кровоточат, или же э, могут э, вызвать кровоочищение после операции. Третьим преимуществом является то, что после операции я ушиваю небные ниши после удаления небных миндалин. Это позволяет пациенту уже через несколько часов после операции э, кушать, пить э, и Самое главное – выписаться без рисков осложнений на следующий день после операции. У пациентов, которым проведена операция по данной методике, быстрее идет заживление, они быстрее возвращаются к жизни, к работе. Многие пациенты после проведенной операции не возвращаются на контрольный осмотр, потому что у них все хорошо. Швы, которые мы накладываем, они рассасываются сами и не требуют снятие швов, как это происходит в классических операциях. У меня накоплен огромный опыт удаления миндалин всеми существующими современными методами. Поэтому, если вы хотите получить качественную услугу, обращайтесь ко мне.